Всем респект, братва! С вами Родер 120 Гигабайт, и сегодня мы находимся в наркотической игре, которая называется Пус. Вы, может быть, видели, было очень э, давно такая, значит, замечательная флешка, да, которую вы должны были управлять мышкой, да, и по лабиринту вести курсор. Вот здесь что-то типа того, только более усовершенствованно, да, более наркотическое, и тут не мышка, а кошка, представляете? Вот такая ситуация, да. Великолепная игра, мне кажется, она лучше подходит для стримов, чтобы побомбить и угорать. Уровни идут в рандомном порядке. Я сам в ней практически не играл. Я только видел, но, как вы видите, очень-очень наркотическая такая игруша. А давайте сейчас попробуем быстренько все это. Ну, это вроде все изич, пацаны. Это вроде все мега изич. Ну, смотри, первые уровни, конечно, очень простые. Надеюсь, дальше будет сложнее. Мир пройден. Хорошо, погнали дальше. Я не знаю, ребят, мне кажется, что а, потом там реально будет сложно Поначалу вообще какая-то фигня Поначалу по очень легко, ребят Очень легко А уж мой контроль мышкой, то есть кошкой Вы а, сами знаете, он просто великолепно на высшем уровне, конечно же, да? Ну давайте мне что-нибудь посложнее, ну, ребята, Ну я уж такие игры играл это же просто, ну это просто смешно, ребята. Да? Так, вот это уже поинтереснее Ай, блядь, блядь Так, у меня жизни заканчивается тихо, у меня 11 жизней, 11 жизней, тихо А, блядь, ай, блядь! Тихо. О! А! А! а! Я успел! Вот это прикольнее так, спокойно! Спокойно! Изи, блядь! Затащили так! Вот это уже интереснее, это я согласен. Тут какой-то челлендж. Посмотрим, какие дальше там уровни. Вот этот дельфин, не наркотики! Нихуя тут надо как быстро-то, посмотри. О! Блять! Блядь, блядь не, не, стой! Живой! Блять, живой, живой, живой, живой! Тихо. Опа! Это изич. Так, вот здесь вот надо, были как-то это самое прочувствовать. Да, все, тут изи, что тут чувствовать-то вообще? Ребят, если вам нравится игра, я уж не знаю, сегодня я ее навряд ли пройду полностью, но вы поставьте лайк, возможно, мы как-нибудь поиграем в нее на стримах, если вы, конечно, не боитесь настолько наркотических игр. Выход где? Выход перемещается! Твою мать, ты посмотри на это дерьмо, а. Ты посмотри на это дерьмо. Ну давай пытаться, лады. А, а. А, изи, епта, ты посмотри, какой батя играет, нахуй, а! Погнали дальше. На самом деле, мне просто повезло, конечно же. Дакс. Бля, ну стайловой игры, конечно, очень дохера Тут ничего я не могу сказать плохого Очень много стайла Блять, Ебать, я смог! Ху! Я не знаю, ребят, сколько мы сегодня миров сможем пройти в этой, этой наркомании адовой Но Тихо, тихо, тихо, тихо Блять, Ай, меня разъебало! 14 жизней, я еще жизнь накоплю, я каплю жизни Мы так можем всю игру на изи пройти, пацаны Просто на изи Ой, блядь. Ой, ебать! Сохранение? А! А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а я -живой, живой, живой! живой! блядь, минус! Сука! Так, где выход? Выход где? Мне надо наверх, ребят, мне надо не вниз. Мне надо наверх каким-то образом попасть. А я никак. Все, надо через низ наверх попасть, я понял. Смотри, вот так это делается. Смотри, батька играет, смотри. Тихо. Смотри, батя. Смотри, смотри, смотри, смотри. Ой, блядь, я даун. Сейчас еще раз, сейчас еще раз. Подожди, подожди, Как ты успеть-то? А? А-а-а-а! нахуй! Нахуй! Что я сделал? Я все, я открыл проход! Я открыл проход, потому что это изич. О -о -а -а -а -а! Ну нет! Еще раз, да твою ж мать! Спокойно, сейчас я справлюсь. В этот раз я справа. Блять! И в вот этот раз я БЛЯДЬ! Да блять! Да сука! Одиннадцать Тихо, все нормально живем. Я их накопил, у них дохуя, Мне девать их некуда, все отлично. Все отлично, давай, кошечка. Давай, моя сладкая. Давай, макочка, блядь, да нет, как когда? Как я в прошлый раз-то прошел? Следи, Артем, следи. Внимательность, это же твое второе я, конечно же. О-о-о! Спокойно, Теперь что делаем? Правильно, смотри, смотри, смотри, смотри. о давай, Васля, блядь, это моя любимая игра, ребята! вы посмотрите, как здесь все пиздаты. Нам надо сегодня первым тончом босс есть, а посмотри, тут басямба будет. Враги! Что это за рука? Что это за дельфин? Что это за игра? О, Ох, создатели, создатели. Что же так много наркоты переупотребляли, ребятки? Это да, просто асуара. блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, там пидор. Ой, Там пидор. Ой, пидор. Ой, блядь, пидор. Видите нахуй наизу нахуй затащено. Так пацаны это становится потненько на самом деле. Предпоследний перед боссом. Это же босс я же правильно понимаю. Так но ну это вроде не сложно. Разве это сложно? Вроде не особо. А что с этими кошаками делать? Я вот не очень понимаю. Вот вот кошаки может быть сложно. А, а, а, а, блядь! Сука, отъехал так спокойно. Еще раз, давай, Артем, ты сможешь. Опа, опа, опа, тихо, опа. Да, блядь! 11 жизней. Странно, у кошек должно быть 9 жизней. Почему здесь дается целых 11 жизней? Тихо, все, все, все, все, все просто. Все очень просто. Ай, блядь, ай, ай, блядь, ай, ай блядь, ай, блядь, да, блядь! Так, ладно, я знаю, как проходить первый... Все, все будет легко, смотри. Раз, два, три. Блядь, да, блядь, сука, 9 жизней твою мать, это мало. Да дайте мне хоть на босса посмотреть! Я батя, нахуй спокойно. Все, спокойно. Вот здесь, здесь меня ничего не тронет. Здесь есть определенная зона безопасности. Вот она, да. Здесь можно передохнуть. Здесь можно передохнуть. Так, спокойно. Мы почти дошли до конца, ребята, уже. Давай. Я очень хочу посмотреть на босса, как с ним драться. Мне прямо интересно. Это было просто. Здесь тоже, точно так же просто, Артем. Даже короче. Еще проще. Вот, блядь. Спокойствие. Это выход. Киза! Хух! Ну что ж, Басямба? Я правильно понимаю, что Басямба сейчас будет? Я не знаю, что это означает, если честно. Это мое предположение только, что это босс. Опаньки, нихуя себе. А как ты здесь управлять? Хорошо, и что мне надо делать? Опа. Опа. А здесь, кстати, игра уже перестала быть такой наркотической? Здесь игра перестала быть прям такой уж наркотической. Пока все очень просто. Это даже... Это... Ну это не сложно совсем. В чем прикол? Ну и... А, это просто дорога. Нихуя себе. И что мне надо с ними делать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что тихо, тихо, тихо. такое? Так, мои братья и сестры, пророчество сбылось. Ебать, тут есть сюжет! <смех> Пришло время жертвоприношения. О, великий цербер, могущественный сыновей гиены, прими эту плоть, как наш дар тебе, и пролей свое благословение на нас. Благослови нас! Благослови! А что? <смех> так, у меня 10 жизней. Сейчас будет басям, пацаны. Вот он, блядь! Нихуя себе! А что мне надо делать? А, минус! Ебать, давай охуели, что ли? Что за пиздец? тихо тихо тихо А-а-а! А как мне его пиздить-то? А! Как мне его хуярить? А, да вы охуели, что ли, ба! Минус! Не-не-не! Тихо-тихо-тихо-тихо! А! А, да нет! Блять! А-а-а, Меня минусят, Шесть! Что? Что мне надо делать? Мне надо собирать вот эти штучки. А -а -а. И что будет, когда будет максимум? Я хочу узнать. Бля, пацаны, это, это жесть. На. Убил? Нет, что? Боу! Ебать, наркотики! На, сука! На, на, бидр! На, на, На, сука! Блять кошак даёт пиздюлей! Ты понял, собака сраная? я понял, ребят, это идеальная игра, если вы не знали. Мне кажется, я не смогу босса победить сейчас. Четыре жизни, я не смогу его победить. Но мы ему хоть немножечко отомстили. Все, я понял, что надо делать. Короче, мы собираем силу, power, видимо, вот это, Поф, это видимо power, да? Собираем силу. Самое обидное, что ваншотает вообще, прям ваншотает сразу. Вот это все, оно, это сложно, ребята. А, -а, -а, -а! ну и вот я минусуюсь сам даже, блять. Пиздарики, пацаны. Еще силы, еще, счет. Блин, я точком... А! Две жизни, но ну это невозможно! Ну давай, пиздя на кого еще раз вываливаем! Ну, сука! Мяу, блядь! Мяу, нахуй, пидорас! Понял, блядь! Пацаны, мне надо пройти хотя бы первый мир. Что? Куда он? Другая фаза или что? Куда он снебался? Ебать! А-а-а! пацаны! Давай, давай! Нихуя себе во что ты превратился? А, минус! Блять, пацаны! Я сейчас отъеду! Еще жив? Ебать Вот это пиздец, братва Короче, давайте договоримся с вами так Ставьте лайк, да, пишите комментарии Что-нибудь хорошее про эту игру Если мы наберем большое количество э, Хороших отзывов об, об игре Если мы соберем большое количество комментов О том, что вы хотите эту игру Если мы соберем большое количество лайков и просмотров Ребята, да, для просмотров поделитесь видео с друзьями Покажите, какой пиздец иногда В стиме можно купить я считаю, что игруха достойная, супер-мега психоделичная, но у нее есть очень крутой стиль. И мы можем пройти ее с вами на стримах. По-моему, это будет бомбежно, адово и посатание Ставьте лайкос, обязательно подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Да, на сегодня это все. С вами был Бородер 120 Гигабайт. Всем жестких респектов. Йоу!